Всем привет дорогие друзья, с вами Владимир, добро пожаловать на канал Apple Expert. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как оформить возврат средств, а именно донат с игр на ваш счет обратно. Значит, смотрите, опять же объясняю, что это и как это делается. То есть, когда вы покупаете в App Store приложение, это одно, это очень быстро оформить. Я в прошлом видео уже рассказывал об этой теме. То есть, вы заходите просто в App Store, в Apple ID, в историю покупок, находите эту покупку, нажимаете на нее, нажимаете сообщить, по-моему, а, отправить повторный платеж, то есть, приходит вам опять на почту, этот платеж, вы нажимаете сообщить о проблеме, выбираете возврат средств, указываете причину, там приложение не работает, либо некорректно, либо еще что-то и это оформляется возврат очень быстро но за донат так не работает, за донат нужно конкретно писать по ссылке которую я вам дам, это в техподдержку Apple, то есть конкретно описываете проблему, допустим, там как у меня была ситуация, у меня там младший брат вот я написал он оформил подписку там более чем на 200 долларов в течение там по моему 60 или 90 дней точно говорить не буду я отправил такое то письмо то есть вот такая то беда я игру удалил и хотел бы вернуть средства что мне ответили то есть когда вы перейдете по ссылке вы выбираете вашу страну там Россия Украина Казахстан либо еще где то вы не вот выбрали Дальше заполняете данные То есть вот такое вот окошко вылетает Я писал на английском языке Пишу имя, фамилию э, Опять же, почту, Apple ID Пишу, помогите мне И здесь тоже я описал то, что мне нужно Жмем дальше, самбит, подтверждаем Вот такое вот окошечко вылетает Спасибо, трейлер Поля. В течение 24 часов рассмотрят мой вопрос После этого прилетает мне это сообщение Прошло я оформил это ночью, то есть прошло там не знаю, часа, наверное 3-4, мне прилетает вот такое вот сообщение уже на почту конкретно, что спасибо за ваше обращение, мы рассмотрели ваш вопрос, так как ваш брат там совершил эту всю беду, и они мне возвращают за 30 дней, именно ну это не вся сумма, пускай там не 200 долларов, но это 80 вот, как можете заметить это 35% возврата средств, но оно работает. Вот, вот этот возврат средств, вам поступит на карту. В какое время, я не знаю, потому что я на данный момент записываю, но я не думаю, что они будут разбрасываться словами, они не поступят на счет. Вот, как можете заметить, это действительно работает. Хоть какую-то часть средств вы вернете. То есть 100% за последние 30 дней вам вернут средства. Очень классная тема, смотрите, подписывайтесь на канал оставляйте ваше мнение в комментариях для меня это очень важно и не видитесь на всяких мошенниках которые пишут вам что они вам помогут вернуть за там какие-то 120 дней там или еще что-то такого быть не может видите сами наглядно за последние 30 дней именно от компании Apple вам вернуть деньги все честно справедливо никакого обмана нет всем пока